С построением цифрового общества, как обстоят дела в Штатах? Ну как последние смартфоны, последние компьютерные технологии. Тесла сейчас выпускает бета-версию полностью вот этого автономного движения. То есть уже не как нужно было там через каждые 30 секунд все-таки руль хватает. А сейчас машина сама от пункта А до пункта Б доезжает. Причем это не по хайвеям, не по большим дорогам, а именно от твоего дома выезжаешь на маленькие улицы, потом на хайвей потом в больницу и назад тебя привозят. То есть, все идет, эволюционно развивается. Понятно, что говорят, это в медицине все вот эти электроника, medical records, то есть, мы не пишем уже ручками ничего. Лишь биткоин так начал опять просыпаться. То есть, поговаривают, что, значит, дело времени, когда перейдут все на, на криптовалюты. Но главное – это госуправление. да, То есть, вот три ветви власти – которые сейчас существуют, они в конце концов станут цифровыми, да? и Китай уже выбрал путь, то есть пошел по тому пути, о котором говорили мы, о, том, о цифровизации э, суда. По крайней мере первые инстанции А в Штатах что-нибудь говорят об этом? Потому что я вот слышал это только от себя самого И от китайцев теперь услышал И все, больше ни от кого я это не слышал По поводу цифровой ну, судебной площадки Поэтому интересно, как вот там развиваются э, Нет, я не слышал, что в Америке Тут, конечно, судебная система такая мощнейшая ветвь судьи такие уважаемые, почтенные господа это будет означать, что нужно наш институт судей как-то изменять, вот. но я думаю, что за, за, за этим время, то есть это просто придет, потому что это неизбежность, это особенно такие, знаешь, какие-то легкие вещи, когда ты можешь просто забить это в компьютер, и компьютер там сам, все эти конституционные и уголовные там, и какие-то другие процессуальные законы сметчат и, и выдаст тебе ответ, вот, если там касается дела, конечно, там жизнь и смерть, я думаю, это долго, не изменится. Ну, долго опять же, я думаю, там же 50-100 лет. Вот, но раньше и позже это будет решаться таким макаром.